Добрый день, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем канале Сочи -Ядове. Ну, вот здесь мы с коллегами приехали, опять же, на ручевидный вот. Коллеги, поздоровайтесь! Вот анатолий андрей вот я вячеслав да приехали на один из коттеджных поселков тоже также на ручей видном можете посмотреть наши обзоры которые там ранее были по ручей видному по ценам здесь скажем так колоссальная застройка 17 коттеджных поселков от одного из застройщиков застройщик очень надежный у него очень много объектов построено уже по сочи горе по, по сочи в городе и тут он решил тоже перейти на такой формат как коттеджные поселки делает ну, в принципе полностью э, такие фундаментальные да, скажем дома прям свои сороковки, вот, очень качественно с бетонно-блочным заполнением двухэтажные с каждый со своим участком с бассейнами э, с вот такими потрясающими видами вот ребята наши стоят э, все никак не могут наглядеться Посмотрите, давайте я вам покажу, какие здесь виды. Все-таки ручей видный наш знаменит именно вот такими прекрасными видами. По правую сторону у вас зеленая гора. И вот так, по левую сторону море, море, море. И вот эти краски, которые передают все, все счастье нашего бытия, скажем так, вот остаются у вас в душе. Вот такой вот прекрасный вид. Ну, как можно не любить такие Виды. Вот. Что по конструктиву? Давайте я чуть-чуть поподробнее расскажу, что у нас здесь. А, дома у нас а, застройщик делает от 190 квадратов до а, 290 квадратных метров. Начинаются лот от 62 миллионов. А, ну, естественно, в черновой отделке. А, от 62 миллионов. Это на сегодняшний день. А, Напомню, сегодня у нас двадцать пятое апреля 25 или 26 точно не скажу вот дома идут опять же все на сваях до аргелита здесь я даже в начало пройду там стоят прям буровые машины бурятся в аргелит чтобы установить сваи вот такие будут бассейны вот. сейчас мы находимся вот прям. Стройка-стройка, прям здесь разгар, здесь я прям как муравьи, все что-то делают. Опорные стены, вот видите, да, их даже где-то, если меньше их поднимают, вся опорная стена будет обшиваться специальным материалом, чтобы было вот в едином стиле. Как видите, все дома ровно выстроены, вот они, вот. Все прекрасно, все видно. Первый этаж, давайте, ну, все свободные планировки, вот такие получаются светлые комнаты, очень много светлых точек. Вот, а, в основном здесь получается здесь у нас портальное окно вот такое давайте его закрою, покажу пусть ребята у нас там остаются мы их вернем портальное окно Вот, естественно здесь в будущем сделают стеклянную опорку здесь тоже я так думаю планирую это сделать как зону а, прогулочную тоже с, а, со своей каемкой такой вот. но опять же это пока только в, в проекте на самом деле как будет это уже будет наконечная окончательно решаться здесь у нас выход вот, также на маленькие балкончики будут вот с одной и с другой э комнаты вот опять же вид с каждого окна и выход на свой получается бассейн бассейны будут ну как видите 3 на 7 все будут а, с, а, с очищающей ну, полностью фильтрация а, подогрев, подсветка здесь я так скажем застройщик а, планирую сделать такой уазис, уазис прям в центре а, ручей видного опять же напомню это у нас ручей видный это у нас такая рублевка по сути Здесь все дома начинаются, там, ну вот я с, буквально а, прям предварительно недавно снимал дом а, за 20 миллионов, но это просто уникально. За 20 миллионов на самом деле домов а, не то, что там вручают видны. Здесь человеку просто нужно очень-очень срочно денег, поэтому он его ну, срочно продает. Как видите, вот на первом этаже у нас здесь делается большая, огромная кухня-гостиная. Ну, по желанию можно сделать еще одну спальню, либо кабинет вот. Но обычно делают здесь большую, огромную кухню-гостиную Здесь у нас кухонная зона, здесь зона отдыха Да и здесь можно сделать типа спальни вот. Соответственно, выделяется место под бойлер Выход получается вот и на балкон, ой, на балкон, прошу прощения На бассейн вот, внизу у нас будет парковка с подъем как раз с парковки и здесь насколько я понимаю здесь будет у нас как раз вся коммуникация так скажем сер... А нет это как раз и есть вот он гараж и туда будет проходиться на полностью обслуживание бассейна здесь у нас заезд под гараж давайте посмотрим на два ли автомобиля нет автомобиль будет один как видите вся опорка также будет обшиваться все будет вот в едином стиле все красиво все будет также все ландшафтные работы застройщик будет доделывать все сам виды даже если вы подъезжаете просто ох, я здесь не буду вот так аккуратненько вот, даже просто подъехав здесь сейчас все это делается не обращайте внимания это идет стройка вот, даже просто подъехав не с дома а просто с дороги вы также будете наблюдать эти все виды вот дома, вот, давайте я вам так покажу Вот они наши дома, вот они наши ребята Которые тоже продают В ближайшее время они продадут здесь Три дома, вот у них есть ребята Которые вот с Москвы приезжают И они прям сюда везут Вот у нас ребята здесь работают Заливается бетон, как видите Работы прям такими большими темпами Быстрыми, все делается Очень быстро Вот, но ну, Естественно, выдерживая все Нормативы не так, чтобы просто сделать и потом это осело вот. Все это в убивается Вбивается Я потом еще раз повторюсь, пройдусь Здесь у нас выход с гаража Прямо к дому Это все будет делаться Рендеры в принципе все есть готовые Так что тем, кто заинтересует Такие дома, можете обращаться Все пришлю на ватсап, на почту ну, вот, Звоните, пишите, все это есть Выходы, вот опять же говорю Отсюда и оттуда здесь у нас свой участок который также будет облагораживаться высаживаться туи пальмы обшивается вся у нас получается опорная стена так чтобы человек уже приобретал делал только внутри у нас себе под себя ремонт внешне все будет готово вот. здесь будет свой участок который также облагораживается делается как эта зона отдыха барбекю вот он наш бассейн собственно и давайте спустимся Нижний этаж, который я видел. И вот он наш нижний этаж. Вот, вот он, получается, техническое такое помещение, которое тоже может с гаража, если, к примеру, дождь идет, вы можете также отсюда спуститься, вот приехали на машине и отсюда подняться. То есть, и либо спуститься, если на, там, на, на улице дождь, пожалуйста, чтобы не подмокнуть, вот, вышли на машину, сели приехали. Здесь можно сделать техническое помещение, установить здесь бойлеру, установить зону как раз обслуживающую бассейн, дом, вот, те же самые газовые котлы, электрические счетчики, все можно установить там. Ну и опять же вот вы видите, да, они прям очень хорошие такие стоят регеля сороковые. Ну сделан дом очень качественно. Видно очень качественно. И давайте все-таки дойдем до начала поселка, где у нас делается Оп! как раз свайное поле, где забивают свай, Чтобы вы убедились, как там все это делается. Вот. Старт продаж был буквально вот совсем недавно. И здесь 17 домов поселок будет получается у нас каскадом первый домо там потом тут и два внизу и вот здесь у нас три каскада ну так три таких ну, этапа давайте вот покажу как у нас здесь заливается я думаю это не настолько интересно и сейчас Опа. можно хочу показать как делается вот что сваи делают у нас три этапа правильно три вот все верно вот, все как на рендерах, как это показано А вы здесь как раз Или бригадир Я здесь три в одном И бригадир, Он начальник и начальник участка, участка начальник и, прораб. и прораб Понятно Ну это ша все Шамиля да? И подсобный рабочий Понятно. Ну как всегда, когда работа идет Такая, надо всему тоже Отслеживать и присутствовать и смотреть А не так на удаленно, потому что Ну колоссальный объект. 17 домов на ручей видно. по-моему даже горки. Там, сколько у них домов отстают? И больше. Больше? Но ну, все равно колоссально. И такие эсканальные красивые. Вот, сейчас я на видео покажу, как у нас здесь делается. А, да мы там заехали, там заезда нету Нет, просто сверху показать, вот прям вот это седана, кто-то стоят, кто это угу. исполняется, работает. Да нет, это уже видно Ну, кровля неэксплуатируемая Вот, ну в принципе она здесь и не нужна, здесь виды и так потрясающие да. Нет, можно здесь эксплуатируемый, займись. это если уже по желанию С той стороны лестницу делаете, да? да. сзади, пожалуйста У нас срок сдачи когда? Ну, в принципе, это уже у нас через 4 месяца вот эти вот первая очередь. Получается, вторая там, а вот эти два, это первая очередь, потом вторая, третья. Отлично, отлично. Так, побеседовали с программозастройщиком, вот, и вот, вот тут у нас, получается, делаются, вот они сваи. Ой, это у нас опорка, сваи, вон там сейчас машина стоит. Свайная, и вот они здесь проделывают, проделают, проделают. Вот это все будет. Вот они. Вот у нас буровая нога машина. И вот как забивают сваи. Все это все делается, как вы видите. И вот так постепенно-постепенно все это будет доделываться. Вот. Так что что могу сказать? Строится как вы слышали здесь можно еще как инвесторам зайти в принципе рост цены здесь дома будет ну колоссально потому что с сданные дома 150 миллионов плюс так что можно как и под инвестицию зайти прошу прощения солнце прям ярко с вашего позволения одену очки говорю еще раз здесь можно зайти для тех кто хочет проинвестироваться подождать и потом на росте цены уже продать дома также ну это как скажем уникально Потому что здесь родственники по-любому будет. Земля все уменьшается, уменьшается. И те, кто хочет вложиться и жить в Сочи, приезжать, их все больше, а мест, где строится и хороших домов, все меньше и меньше, потому что все раскупается. Вот. Так что, опять же, обращайтесь к нам в компанию, поможем, ну, привезем сюда, покажем, расскажем. Вот, можем познакомить прям застройщикам чтобы вы убедились покажем их объекты вот. если что-то понравилось из предыдущих также покажем расскажем вот. ручей видный на самом деле это очень-очень уникальное такое у нас местоположение вот. с такими потрясающими видами без застроек таких больших многоэтажек это вот только-только коттеджи коттеджи коттеджные поселки и многие поэтому сюда приезжают именно для того чтобы жить и иметь именно жилье в таком уникальном месте. Потому что, ну, как бы все это каскадами не было, у каждого свой вид на море. Вот, ну, давайте, ребят, я, наверное, буду закругляться. Пишите, звоните, нажимайте на колокольчик, чтобы быть всегда курсе новостей ставьте лайки вот комментарии пишите звоните к нам в компанию обращайтесь вкладывайтесь в недвижимость в сочи с вами был вячеслав до скорой встречи а да еще были вот наши ребята анатолий и андрей вот обсуждают что-то и еще в продолжение пока я нахожусь как видите здесь ну частично уже зелень закуплены на каких-то домах уже выставляется вот. Опять же, по ботанике у меня было не 5, поэтому всех растений я вам назвать не смогу. Ну вот, все закупается, все это будет... Вот. Пока предварительно, как это выставлено. Вот, все будет выставляться в каждом доме. Вот, и зелень будет. Вот, опять же говорю, пишите на канал в компанию. Я пришлю вам все рендеры, чтобы вы видели, как это будет потом в будущем выглядеть. Ну и опять же, до скорой встречи. А во можно посмотреть, как у нас здесь выглядит вот наш лим-парк. А вот он у нас фишт. Вот весь адлер, как на ладони.